Приснится же всякая фигня тут. Ну я не знаю, как я сюда попал. Я тоже не знаю, как я сюда попал. Я заблудился, попал. Да мы все не знаем, как мы сюда попали. Не, ну ты же, шел, шел, зашел, пришел, еще и теперь мне как. Проснулся, главное, темно. Никого нет. А в руках какое-то говно. <свес> нет, я проснулся я в руках, в руках пика. Части. Я его разделил на 4 части, потому что 25% по закону Маина. И все, и пошел выживать. Так, а что у нас есть тут? У нас есть черепаха 11 уровня. <свес> так, у вас есть черепаха 11 уровня. У вас это нет стрел нифига. Нет, О, есть. Я, я, я, я. Стрелы есть, да? Так, шманаем ящики, пока нет хозяев дома. О, боже мой! Какой ты страшный, Серега! Да, да. да. Тебе ты ведь давно не мылся, давно не мылся, давно не брился походу. Это, походу. Так, стрел нету, хорошо. Пошел оформить флинта. Я дом нашел Наш? наш? ладно О, ну мы потеряли дом я потерял дом а все понятно а, так а печка не вижу печень из печка Слышишь шумит так где а во теперь тоже мясо возьми все у меня есть пика я пошел у меня есть какой я -то с тобой пошел на кофе разбирать пика и черепаха 11 уровня, че еще надо опа опа пойдем керезину убивать кто там свистит? Я могу с луковой еще пострелять в него. Угу, Слуково может пострелять. Ты стрел сделал, не сделал, нифига стрел. Ща, погоди, пацан, какого уровня. 15 -го. можно убивать. Вау! Ой, он сам меня убивает. А черепаха у нас какого? одиннадцатого Ой. Подхвост, подхвост, под он очень похуй сейчас или я умру сейчас все за то убили давай-то раздел, сделаем не нет ой доброе утро а что это вы тут делаете стоило на секунду ой. отойти Ах, синий луч блин холодно не ближкая а, это что тут? Ну вот резину завалили. А клыки для чего? Не знать, ну, вот. Вот жрать. жрать я Холодно. Домой, домой, домой, домой, домой, домой, домой. Я че голенький? А я же голенький. Вы видели, как я эти резину убил? Видали? И? Да, да. Какого? А вот 15-го тут резина ходила, мы с черепашкой. Его пош... Я убил, добил. С черепашкой мы вошли и убили ее. Я вообще куличик со стороны стоял, смотрел. Че, вы не видели, разве? <смех> я его убил. Блин, что-то я вас не слышу никого. А вы мне тоже А нрав... вы мне тоже нравились. Как не слышу? Ну я говорю, я говорю, черепаху, ой, черепаху, терезину черепаху убил. Черепаху ты убил, убил, да, а терезину нет. Как нет? А, а, а тебя кто убил? Блин, опять при, приснилось, походу, опять. Походу, да. Так, а вон там у нас соседи. А, кстати, Ой-ой-ой. Дилофазавр этот. Дилофазавр, окей, бах. У меня вчера такой момент был. Дило на меня напал, короче, такой, меня ударил, я его ударил, он от меня, короче, убегает. Потом, я пока лазил, он, короче, меня опять находит. Спатишка, тишка, спать тишка. Так у меня есть тоже каменный топор. Он такой опять подбегает ко мне сзади, опять, короче, меня кусает один раз и сваливает. И постоянно в воду, знаешь, что? Подойдёт, куснет, убегает. Я за ним не бегаю. Он круг сдаст, короче, опять сзади зайдет, опять куснет, опять убегает. С <связать> Куплюнул и сваливает, а. О, все, сейчас щас я притащу. Прям кучу кучную? Прям штучек 50. О, надо кит теперь срочно. Знаете, кто такой птеродактиль вообще? А? Кто а, какой? Птеродактиль? <связать> <связать> я сейчас, я скажу, <связать> вы не поверите, <связать> кто такой птеродактиль это тот же самый петух, только с гребнем во всю спину, блядь.